СМИ передовых стран анализируют действия новейшего инструмента России по расколу политического единства Запада. Таким инструментом назначена, как мы знаем, вакцина «Спутник Ви», Нью-Йорк Таймс в свежей аналитической статье пишет. Остается неясным, является ли «Спутник Ви» тем медицинским прорывом, который объявил в прошлом году Путин, но она уже доказала свою эффективность в распространении хаоса и раскола в Европе. В общем, хаос и раздрай, что показательно в статье. Даже ее автор говорит, что в принципе в эффективности российской вакцины сомневаться не стоит, большинство экспертов уверены, что она работает. Он признает, что единственная причина раскола, раздрая и беспорядка в Европе в связи со спутником, в том, что ее наотрез резко априори отвергают по политическим причинам антироссийски настроенные силы, политики и правительства. Однако виноваты, не они со своей тупорылой рациональной русофобией, нет. Виновна, сама вакцина? Почему? Но она же, хотя было заведомо известно, что тупорылые русофобы обзовут ее инструментом российской пропаганды и российского влияния, тем не менее взяла и появилась. Да еще и смеет предлагаться миру на удобных условиях. И что отдельно обижает, ничего не известно о том, что от нее умирают, в отличие от какой-нибудь Астрозенека. С точки зрения здравого смысла этого просто не понять. Ваше лекарство – зло, потому что у нас вас многие ненавидят. Поэтому, когда вы предлагаете нам свое лекарство, у нас раскол и споры. Значит, в этом и была ваша цель. Это логика какого-то запредельного инфантилизма, утверждающего, что иррациональная, безмозглая неприязнь части европейцев к России – нормально и хорошо, ее нужно уважать и с ней нужно считаться, а если Россия предлагает свою вакцину – то она тем самым оскорбляет чувство европейцев их священное право не любить Россию, следовательно, она несет ответственность за все истерики, которые они по данному поводу закатывают. Но фокус в том, что понимать эту ситуацию следует не в пространстве здравого смысла. И ее следует понимать в культурном, так сказать, контексте. Мы не поймем западного отношения к нам во всех наших проявлениях, если не будем помнить, из чего состоит Россия в их мускультурном сознании и какую роль она выполняет. Тут надо отметить, что любая заграница в любой стране – это, безусловно, зеркало. Когда представители любой культуры смотрят на любую другую культуру, они видят там собственные черты, собственные проблемы и собственные хотелки, зачастую гипертрофированные. В случае с Россией в западном сознании, мы должны вообразить себе огромную державу невероятного шика и невероятного жезверства. То есть роскоши, превосходящие все представления западных домохозяек, и в то же время жестокости, превосходящие всю бытовую и историческую жизнь западных стран, что, как мы понимаем, задачи не из легких. И поэтому, выслушивая обвинение в том, что мы повинны в западной русофобии, мы имеем дело с простейшим психологическим переносом. Даже худший европеец не может быть, конечно, так плох, как плоха Россия. Европейцы могут быть ксенофобами, но в России ксенофобия обязана быть чудовищной. Европейские страны могут иметь в шкафах несколько сотен миллионов скелетов порабощенных и ограбленных стран, но жертвы России должны идти на миллиарды. У европейцев могут быть проблемы с социальным расслоением, но в России, конечно, олигархи и силовики ездят в золотых БТРах прямо по одетым в мешковину прохожим. Из России не может быть ничего доброго. Не потому, что западный человек не верит в мощь российской науки, еще как верит. А потому, что добрая Россия звучит для западного базового сознания, как черствый закат или ездовой гусь, представить себе сани, запряженные гусями, оно не в состоянии. Национальная специализация России в западном базовом сознании – быть складом и зеркалом западных грехов. Естественно, кривым и фантастическим, но нам с этим придется жить еще очень долго. А российские попытки, вольные и невольные, разбить или выпрямить это зеркало – будут сами по себе восприниматься как злое зло, что мы и наблюдаем в истории с вакциной. Хорошая новость тут в том, что дискредитация данного образа – вопрос времени. Чем больше будет появляться прорывов, подобных спутнику Ви, и чем дороже будет Западу обходиться упорное соблюдение собственных иллюзий в ущерб реальности, стоит вспомнить, что сейчас он уже расплачивается за это смертями от того же коронавируса. Тем более хрупким и нелепым будет кривое зеркало –